Всем привет, друзья, как вы видите, я работаю над новыми аудио, так сейчас проверю, сработала ли пятая версия, как видите, тут уже две. Блэт уже пятую срезали. Короче, я наконец-то спустя... Где? Где? Где? тут уже запустился в этой группе можно. Опубликовал фиксиков, одиннадцатая версия, наконец-то. Давайте послушаем вместе. Понимаю, аудио звучит как э, чья-то пердящая жопа, но сейчас посмотрим, вот этот раз, Вик... вот, последняя, десятая версия фиксиков, Дистриутив аудио, не сильно хорош, то есть там перделы еще хуже, как я понял, так, давайте-ка я даже посмотрю через Audacity. сохраню проект, недавние файлы, Так, открыть. Я все проекты сохраняю. Давайте посмотрим десятую версию. Понятно. А что было в десятой? В одиннадцатой версии. Я уже забыл, как у меня одиннадцатая версия прошла через все. Одиннадцатая. Так, сразу видим срез аудио. Как у меня, так закроем 10-ю версию. Смотрите, запомните эту картинку. Тут срез такой мелкий. Испомните и этот, тут такой срез нехороший, конечно. Ну Вот. Примерно сейчас пятую версию звучало так. Да, понимаю, слушать это совсем неприятно, это пердит капец, понимаю. Но, но это каким-то образом в одиннадцатой версии прошло. Вот, даже послушай. Послушать можно. Но я сейчас не могу повторить это в этой заставке. ёб т Ну, давайте откроем. Как... Я все забываю, ребят. Я все забываю. Кстати, я до этого, а тут даже осталась четвертая версия. Я где-то помню. А, вот она. Открой четвёртую версию. Примерно у меня вот так звучало все. Да, типа должно что-то... Забудьте про название. Ладно, больше я не включу, на мне накину желтую монет, хоть я сейчас сейчас за зарплаты никакой не будет, не у совершеннолетнего, причем еще, без карточки, без мамы. Ладно, я сейчас дружать 30 раз буду. Короче, сейчас я работаю над тем, чтобы наконец-то опубликовать все дело. Да, кстати, у меня есть я общаюсь там с своими друзьями, и у меня один друг сказал опубликовать UTG, Ultimate Trolling UI. И из-за этого мне снесли аккаунт на 7 дней, и я страдаю на этом беконе. AudioDJ5 Normal Name. Зато давайте просто ведем AudioDJ5 в людях. Забудьте, у меня были аккаунты, которые были под хэштегами, но без хэштегов. И которые мне за первый неудачный аудио сразу же снесли за плохое имя. Не буду объяснять, что там было написано, но плохое. Никогда такое не делайте, не пишите а, шутка. это? а, а. ага, а. ага, а. Ага. Ага. О, нормально. Хотел все, конечно, послушать. Но пофигу нафиг. О, ва ва ва ва ва ва так, давайте посмотрим, что там групп Греша. Что там я вообще создавал? Я уже забыл, что я старое создавал. М -м -м. Больше звуков. Это было пару дней назад. А -а -а, Хэрстеки, РТТЕ. Больше. У меня же сама страница еще не успела прожизиться. вот оо, там я уже только видел тут трекс вот уже поудачником, и а все по пункт но это уже мое первое. Так, значит, где-то... Вот, Мэйдбэй Титерекс, я его помню. О! О, кстати, старую символ удаляли. Не знаю почему, я, кажется, там что-то накрутил плохого. Давайте послушаем. А-а-а, хватит. М mm Короче, -hmm. mm -hmm. ждите нового видео.